Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем изучение отчетов в программе управления торговлей 11 редакции. Поработаем, как обычно, с отчетом по продажам валовая прибыль, в котором посмотрим, как же работать с кросс таблицами. Сформируем пока отчет в том виде, в котором он есть, только за весь период. Вот у нас есть такая вот таблица, как вы видите, все показатели, количество, выручка, до расхода и так далее, валовая прибыль разворачиваются вниз по строкам. Да? То есть, группировка сперва идет по партнеру, потом номенклатура. все разворачивается вниз. Давайте немножко его упростим. Для этого изменим вариант. Изменим количество полей, которые будем рассматривать. Давайте оставим только количество и рентабельность. Рентабельность – это отношение... Валовой прибыли к выручке ну, умножены на 10, да, то есть процент валовой прибыли от общего объема выручки. То есть, ну, по сути, валовая прибыль только в процентах. Это оставим и в группировках оставим только номенклатуру, чтобы отчет просто у нас был более обобщенный. Завершим редактирование. Установим стандартные настройки. Так надо было еще и параметр задать. так вот наш отчет, в общем, в простом довольно виде. Это так называемые группировки, группировки строк. Да, то есть это разворачивание показателей по строкам. Ну, с детализацией по партнерам и номенклатуре. Давайте попробуем посмотреть, что же такое кросс-таблица. Кросс-таблица позволяет разворачивать показатели и по строкам, и по колонкам. Итак, все действия. Изменить вариант. вот Добавим новую таблицу. Видите, тут тоже есть строки, но тут есть еще и колонки. То есть, по сути, если мы просто перетащим сюда, либо можно сюда добавлять новые группировки, да, мы, ну, мы перетащили, потому что у нас те же пока показатели. Партнер номенклатура. В строке, если перетащим, нажмем «Завершить редактирование». Все действия установить стандарт на Ничего не поменяется, потому что группировки обычные для отчета, это как раз и есть для кросс-таблицы группировки строк. То есть все так же. То а теперь давайте немножко поработаем именно с таблицами. Пускай у нас вниз разворачиваются показатели по номенклатуре. То есть строки. Строки будут детализировать данные по номенклатуре, а колонки будут детализировать по партнерам. Так, все действия, изменить варианты. Ну, небольшой ход конем, скажем так. Для простоты давайте Удалим номенклатуру, партнеры перетащим, хотя можно было и, парт... и номенклатуру перетащить. Ну, покажу, что можно добавлять сюда, группировки и как. По номенклатуре. То есть строки вниз будут номенклатуры, вправо в колонках будут партнеры. Показатели те же, завершаем редактирование, устанавливаем стандартные настройки. Вот. Ну, и вы видите, что вниз номенклатура разворачивается. Вправо колонки. Вот они, партнеры наши. На пересечении находятся показатели, именно, что вот партнер Кикинда э, купил барбарис в количестве 20 штук. Э, рентабельность составила почти 30%. Ну и так далее. Там конфеты-грилья, Шалхимов купил 20 штук, с рентабельностью 30% и так далее. Кросс-таблица характерна тем, что у нее есть итоги, как по строчкам, да сколько всего товара было продано всем партнерам, так и по колонкам, сколько всего купил товаров в количественном самовыражении конкретный партнер. Ну, как вы видите, конечно, такая простыня иногда нужна, но часто в кросс-таблицах анализируют более обобщенные показатели. Давайте попробуем это сделать. Тоже все действия, изменить вариант. Ну, можно двумя путями пойти. Давайте партнеров мы будем детализировать до бизнес-региона. Можно удалить, например. Добавить новую группировку. Начнем по многоточию. Но в качестве показателя будем использовать не партнера вообще, ну не партнера, каждого конкретного, вернее, партнера, а будем анализировать уже более на показатель бизнес-регион, к которому относится партнер. У нескольких партнеров может быть один и тот же бизнес-регион. Вот все они попадут, данные по всем по ним попадут в одну колонку для их бизнес-регион, к которому они относятся. Выберем. Значит, развернули партнера плюсом, да? Выбрали дважды бизнес-регион и окей нажмем завершить редактирование сейчас я сразу ладно, попробуем все таки с параметрами немножко чтобы нам меньше руками изменять каждый раз установим стандартные настройки видите флаг не поставился но мы это уже рассмотрели в первой серии работы с отчетами вот и видите уже э, тоже по номенклатуре но уже более общий показатель сколько всего в данном случае бизнес-регион бизнес -регион не выбран просто каких-то партнеров, поэтому здесь пусто. Ну вот во Владимирской области все партнеры, которые относятся к Владимирской области, в общей сложности купили вентиляторов 14 штук. То есть у Владимирской области вот, вентиляторы продаются, продались за весь период всего 14 штук. В Липецке уже 45, видимо, там жарче. В Москве 36. Ну и так далее. Пермь 27. В Питере вообще один. Видимо, там все-таки вентиляторы меньше нужны. Ветра видимо и так сильные. Ну и так далее. То есть, можно делать, конечно, разные выводы. ну можем вот эту информацию получать. Вот, следующее. Давайте попробуем сделать. Это уже более обобщенные по номенклатуре показатели получить. То есть, по видам номенклатуры эту информацию обобщить, да, а не по всем позициям номенклатуры вообще. Хотя это тоже <coughs> возможно. Итак, все действия, изменить вариант. Вот можно сделать, как мы в предыдущем случае делали. Удалять, добавлять. Можно изменить существующую группировку дважды по номенклатуре. Вот оно поле. По многоточию выберем здесь значение. И развернем номенклатуру. Возьмем вид номенклатуры. Можно брать любой реквизит, как вы понимаете. Мы возьмем по виду номенклатуры довольно Логично. Вот окей. Okay. Завершить редактирование. Все действия установить стандартные настройки. И сформировать. Итак, вот такая удобная вещь. Очень гибкая. Очень гибкий механизм кросс-таблиц. В данном случае мы, имея исходные данные, получили общие показатели по видам номенклатуры и по бизнес-регионам. То есть теперь можем точно говорить, что там где бизнес регион не указан в основном просто товары покупают да? услуги в количестве у нас не выразились ну да ладно сейчас с этим не будем разбираться так, продукты Липецк в основном закупает только продукты и электротовары Москва много чего берет телевизоров 5 штук в Перми уже больше телевизоров берут о, вообще, до да, всех телевизоров. И так далее. То есть, вот таким вот образом можно получать дан, можно группировать данные в виде таблицы. Одни и те же показатели группируются в виде таблицы. Ну и можно оставить только один показатель, например, количество. В дальнейшем мы по подобной таблице... Ну скажем, не подобная по таблица, а подобным данным будем строить диаграмму уже в следующей серии нашего урока. А сейчас просто посмотрим. Как оставить только количество? Еще раз помню, начало урока. Да? То есть мы заходим в поля, на закладку поля. Обращайте внимание, что поля для всего отчета редактируются. Все остальные группировки используют именно эти поля. Завершим редактирование. Опять установим стандартные настройки. И сформируем наш отчет. Вот. Ну, теперь совсем он в кратком виде. Любые данные можно будет вывести в диаграмму, кроме того. Ну, а сейчас вот, пожалуйста, кросс-таблица. В ее вот прекрасном виде. Ну и давайте уже совсем уже сделаем красивым наш отчет. Вместо заголовка номенклатура вид номенклатуры выведем заголовок просто вид номенклатуры. Все действия изменить вариант. Мы не совсем стандартным путем пойдем. Необходимо, к сожалению, для группировки какой-либо заголовок установить мы не можем напрямую, да? Вот, Но можем установить этот заголовок для поля. Давайте пойдем на поля, но именно для всего отчета. Тоже найдем номенклатуру, развернем ее, возьмем вид номенклатуры. Вот и уже для нее, для вида номенклатуры, для поля можно установить заголовок, что мы и сделаем. Оставим здесь только вид номенклатуры. ОК. Завершить редактирование. Все действия установить стандартные настройки и опять сформируем. Вот э, такой вот наш отчет. На этом наш урок по кросс-таблицам заканчивается. Успехов вам в работе. Всего доброго. До свидания.